Сегодня хотел бы порекомендовать канал Левайна. человек зарабатывает на сайтах и научит вас зарабатывать на сайтах с нуля. Чем хорош этот парень? Он у меня брал консультацию, просто я за него немножко ручаюсь, немножко его знаю. У него реально есть работающий сайт, который приносит ему нормальную прибыль. То есть человек реально делал, это не просто какой-то чувак, который рассказывает муть. Это чувак, который делал, у него есть кое-какой опыт в сайтах, поэтому рекомендую подписаться на его канал. Всем привет, ребят, меня зовут Панда, я рассказываю про заработок в интернете с нуля, и сегодня еще один способ заработка, который называется транскрибация. Страшное слово, безусловно, но тем не менее, сейчас я расскажу, что это такое. Транскрибация – это перевод аудио в текст, то есть, например, то, что я сейчас говорю, если вы переведете это в текст, то есть запишите это печатным словом, если можно так назвать это, и будет называться транскрибацией. Итак, кому же нужна транскрибация? Как может показаться, никому, но на самом деле это не так. Радио и телевидение. Часто, когда какие-то э, радиоточки или телевизионные передачи заводят свой канал, э, допустим, где-то там на живом журнале или, например, делают себе сайт, им нужно перевести какие-то передачи или части каких-то передач, законспектировать, а иногда и просто полностью перевести в текст. Это важно для поисковых систем, но ну и некоторым людям приятнее воспринимать печатный контент. Это может быть полезно писателям, потому что многие люди, например, я, лучше разговаривают, чем пишут. И мне всегда приятней наговорить что-то, чтобы потом это грамотно человек обработал и, собственно, таким образом получить какой-то контент печатный. Инфобизнесмены. Это тоже может быть полезно для инфобизнесменов, потому что я, например, сегодня провел вебинар и, собственно, я хотел бы, чтобы кто-то его перевел в текст. То есть, в принципе, вот если мне это будет нужно, то я обращусь к тому, кто может сделать транскрибацию. Это может быть также полезно ютуберам, если им нужно перевести видео в текст. Мы это делали, мы этим до сих пор пользуемся, когда нам нужно перевести видео в текст. У нас есть люди, которые нам помогают с этим делом, и мы это размещаем на сайте, в паблике еще где-то. Это прикольно. Это может быть полезно судьям, потому что, как вы знаете, в судах есть секретари суда, которые часто записывают основные хотя бы вещи, которые происходят в суде. Записывают это печатным, хотя сейчас и диктофоны там все применяется, но тем не менее печатают, это до сих пор в судах осталось. Еще много из вариантов, но мы как бы остановимся вот на этих, чтобы вам было просто было понятно, кому может быть нужен перевод аудио в текст. Поехали дальше. Минусы и плюсы этого способа. Первый минус и тут же первый плюс... Нужно быстро печатать. То есть реально нужно, чем быстрее ты пишешь, тем быстрее ты работаешь, тем больше денег ты зарабатываешь. Но есть и плюс, который перевешивает минус. Ты учишься печатать быстрее, само собой. Если ты часто печатаешь, ты становишься более крутым в этом деле. Аудио может быть нудным. Например, если это записи судов. Ну, кто судился? Я, например, судился. Я знаю, что читать очень бывает скучно и долго это все. Но аудио может быть полезным. То есть, например, чуваки, которые переводили мои ролики э, в текст, они лишний раз... Ну, послушали и закрепили какую-то информацию. Может быть и полезным. То есть здесь как повезет вам. Нужна усидчивость. У меня, например, этого нет. Я бы не смог заниматься транскрибацией. То есть нужно уметь сидеть, спокойно что-то делать. У некоторых это есть. Но с другой стороны, этот способ подойдет любым абсолютным новичкам, любым людям, которые умеют более-менее печатать хотя бы на какой-то скорости. Ну и скорость печати будет прокачиваться. Еще один минус этого способа, поскольку конкуренция довольно велика, сейчас мало платят за это дело. Но если контент, который вы переводите в текст интересный, то в принципе... Это компенсирует за тем, что ты учишься быстрее печатать и тем, что то, что ты слушаешь, тебе полезно. Плюс в том, что можно работать на себя. Например, можно открыть сайт, на котором перевести кучу разных видео ютуберов в текст и разместить. Суммируя, транскрибация это прикольная тема для новичка, если хочется прокачать навык быстрой печати, если есть много свободного времени и хочется начать хоть с чего-то. Ну и самый главный вопрос, который вы по-любому зададите, где искать заказы. Здесь я вам не помощник, я знаю, что на многих биржах копирайтинга, рерайтинга и прочих есть услуги транскрибации, также можно погуглить, я этим не занимаюсь потому что я зарабатываю сильно больше денег, и это не то занятие, которое меня интересует. Тем не менее, я хотел дать вам эту информацию, чтобы вы хотя бы узнали новое слово и поняли, что есть еще один вот такой способ заработка. У нас были люди, у которых мы заказывали транскрибацию, возможно, если нам понадобится, то на этом канале тоже будет анонс, мы с удовольствием кого-то возьмем сейчас, нам такие люди не требуются. Окей, ребят, надеюсь, был вам полезен. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и спрашивайте в комментариях, что вас интересует. Постараюсь ответить в роликах, если это в рамках моей компетенции. Удачи вам!